посвящена предстоящему реакционному трибуналу Иван Довкиным. Данной процедурой занимаются и активисты, как Андрей Глоплова, реакционные палаты украины и Федор Глоплова ЩИК-520. Если можно, расскажите, что это за процедура, откуда возникла такая идея и ну, в общем, все же. Я начну тогда. Андрей Ильгов, глава Алюстрационной палаты Украины, общественная организации. Федор Бюгов, общественная организация «ЩИТ-520», а также глава Наглядовой Рады Антикоррупционного бюро Харьковского Значит, Я начну сначала с того, что, откуда появилась идея. Идея появилась она еще год назад, когда только на волне иллюстрационных процессов мы создали общественную организацию и, и в принципе начали суммировать ту информацию, которая была собрана с 2009 года, когда лично я вышел в общественное поле и начал заниматься общественной деятельностью. Вот. На, данный, на данный момент, на сегодня мы видим, и не только мы, я думаю, вы видите, что иллюстрационные процессы украинские они частично провалены. Иллюстрация проходит выборочно. Закон у нас, ну, извините меня, на 30% от желаемого и настроя граждан, он подходит. То есть, ну, в принципе, иллюстрация... В Украине ее не существует. То есть те, кто был уволен, ну, это не совсем те. Вот. И э, здесь мы как бы со стороны наблюдали, но ну, мы не просто сидели, мы занимались подготовительными мероприятиями. И совсем недавно мы приняли решение взять на себя такую ответственность и на оригинальном уровне начать процесс, который будет называться иллюстрацией, где будут учтены мнения граждан. То есть невозможно спрятаться от иллюстрационного процесса за мандат народного депутата, в частности допкина или там избраться мэром и... и уйти от ответственности. То есть мы считаем это неправильно. Поэтому 25 числа, во-первых, сразу скажу, что наш процесс он полностью открыт для средств массовой информации, для граждан, для общественных организаций. Мы хотим сделать нечто такое, чтобы в дальнейшем это стало законодательной инициативой, может быть, были изменения, внесены изменения в закон в иллюстрации, Поэтому 25 числа мы начинаем процесс открытия трибунала. Что такое трибунал? Это некий орган, в котором есть три члена трибунала, семь присяжных и один люстратор, который имеет право пригласить любых судокладчиков. По данному лицу. Ну и, конечно же, иллюстрированное лицо, либо представитель этого иллюстрированного лица. В принципе, вот вкратце сама процедура. Действительно, 16 сентября 2014 года Верховной Радой был при, принят закон о всеобщей иллюстрации. И 9 октября закон был подписан президентом Украины. Но этот закон почему-то оказался с большим количеством поправок и существенным урезанием возможности гражданского общества участвовать в процессе иллюстрации. Но, извините, кто как не гражданское общество формирует те органы исполнительной, и законодательной власти. Только гражданское общество их формирует и оно знает, кто как себя показал за ту или иную каденцию. Поэтому задача данного органа на местах поднять гражданскую позицию каждого в районах, в микрорайонах, потому что Каждый из нас идет голосовать за того или иного кандидата в депутаты. Каждый из нас знает чиновника, который его должен обслуживать. Но получается так, что обещания и программы идут только в предвыборных кампаниях, а после выборов человек и громада в целом забыто. И чиновник уже работает на свой бизнес или на свою команду, но ни в коем случае не на территориальную громаду, которая его избрала. Поэтому задача нашего комитета всячески пропагандировать работу каждого члена территориальной громады в данном аспекте, в аспекте иллюстрации чиновника, депутата и всех, кто должен выполнять за наши деньги наши заказы. Вот вкратце. Андрей Надежда Шостак, расскажите, пожалуйста, все-таки как будет проходить процедура регистрации, Потому что не понятно. Ну, смотрите, на первом заседании мы изберем трибунал в трех членов. Будет голова и два трибуна. Мы будем избирать под каждого индивидуума, конечно, отдельно. Это не постоянный орган, он будет динамично меняться. Будет жеребьевка по присяжным на первом заседании и будет выбран иллюстратор. Как бы так. Вы потом приглашаете человека, иллюстрировать, если он не приходит? Без, него, будут Без него, конечно, будет проходить иллюстрация. То есть суть иллюстрации, допустим, многие общественные организации, они поднимают им, а последствий никаких нет. Да. Но никто не отменял, допустим, механизм отзыва народного депутата. Вот, смотрите, буквально на первый взгляд Михаил Маркович Допкин является прогульщиком систематическим посещения сессии Верховной Рады. Что ну, это означает? Это означает? Мы начинаем с Допкина, да, мы начинаем сверху и идем вниз, поэтому, поэтому и Допкин. Вот. Ну и в, это механизм отзыва, да, он корявый, я согласен, есть много подводных камней, но если мы не будем проходить эту процедуру и не обозначим для законодателя вот эти вот подводные камни, чтобы потом в дальнейшем это сгладилось, процедура отзыва, чтобы она была более понятна, внятной и простой. Вот. Также никто не отменял передачу каких-то сведений, улик в органы внутренних дел, в прокуратуру и так далее. То есть мы не просто отметили, что он плохой негодяй, но мы будем делать так, чтобы для этого негодяя, конечно, конечно. Поэтому у нас были долгие споры, решить этот, допустим, иллюстрацию провести в один в один созыв и все. Мы поняли, что в один созыв это будет, ну, А, не полная картина этого всего, Б, мы не соблюдем права иллюстрируемого лица, потому что ему тоже нужно время. Допустим, если он захочет, при, не сам лично а какого-то представителя туда направить. направить да то он должен ознакомиться с вопросами, которые будут задаваться, с фактажом и так далее и тому подобное, чтобы на, скажем, финальном, уже когда идут по сути справа разбираться, то он мог парировать, этому всему. И если помните небольшое уточнение, кто собирает базу фактажа? Смотрите, в 2010 году, тогда инициативно-правозащитная группа «Прорвемся», в средства массовой информации там можно найти. Мы объявили о том, что мы заводим три книги. Одна серая, другая черная и третья белая. Что это означает? Белая ⁇ это список хороших дел. То есть если Михаил Маркович или его представитель не придет, то, конечно же, люстратор огласит и хорошие дела, чтобы присяжные были не, ну, не в одном поле информированы, а наверняка что-то и хорошее. Вот. Есть серое, это те, скажем, действия, которые возникали сомнения о законности этих действий или правильности. А черное, это где была ну, фактически доказана вина чиновника, который совершал эти те или иные поступки. Это первый момент. Второй момент, то есть эта база давно у нас велась. Мы не просто там кричали на улице. Не сегодня началась. И также мы открываем двери для людей, которые могут принести фактаж или какие-то сведения и так далее. Как хорошие, так и плохие. То есть, чтобы не было люстрации у нас заангажировано на, на старте. Почему, допустим, я сейчас обозначил то, что с, первое, когда открываешь Верховную Раду, смотришь, что Михаил Марькович не посещает сессии Верховной Рады. но ну, извините, это наши деньги. И я бы хотел бы спросить, почему так происходит? Почему на заседании Кернеса он является систематически, а в сессийную зал он не соизволит прийти? Так, там хорошие деньги идут ему. Ему, его помощникам на пролет, провоз, проезд. По процедуре за кем будет слово? За присяжными, конечно. За присяжными. Да, То есть мы отдали это на на присяжных. трибунал он в принципе является именно тот голова и два трибуна является как больше модераторами и они оглашают уже непосредственно решение присяжных. Решение я же говорил о том что рекомендательный характер он ну, что значит рекомендательный характер Михаил Маркович решение. вот ай-яй-яй нет. ну нет не рекомендательный, То есть задача э, люстратора сформировать уже э, обвинительные э, какие-то э, действия. То есть если э, был во время э, вот этого процесса найдены какие-то или полностью, либо частично какие-то негативные моменты, то у нас есть специально обученные люди, такие как МВД, прокуратура. Это ихняя задача уже и полномочия у них таких. К сожалению, у нас таких полномочий нет. Я думаю, в, в городе Харькове есть ряд общественных организаций, которые занимаются иллюстрацией. И мы бы с удовольствием, объединившись, взяли на себя полномочия. А, те, которые в Киев не, не выполняет в полной мере. То мы бы здесь провели бы, И опять же, как Киев может знать в полной мере реалии города Харьковой области. Ну, как? Я, я не вижу. Нет, я вопрос. Да. Конечно. Да. Да. да. Но ну, для того, чтобы, люстратор, он подготавливает обвинительную базу. Ну, скажем, из трех пунктов, люстратор доказывает о том, что Михаил Маркович, это открытая информация, доступ в интернете, что он не посещает сессии Верховной Рады. Он за тот период времени, когда он был депутатом Верховной Рады, на него была потрачена энная сумма денег. То есть это прямой ущерб народу Украины, бюджету и так далее, и тому подобное. То есть... Во время своего, когда он был народным депутатом, недавнее его высказывание, что подождите, мы возьмем власть, мы вам покажем, тут или не напад и так далее, и тому подобное. Но это не, не имеет права депутат такого уровня выдавать в эфиры такие. Вы откройте твиттер и почитайте, когда он узнал, что мы идем повестку ему нести. Как он, то есть я считаю, что от таких лиц мы должны очищаться Сама, сам парламент, поэтому мы иллюстратор, предлагаем запустить механизм отзыва да присяжным отзыва его как депутата Верховной Рады и мы начинаем тем более по Михаилу Марковичу это вообще скажем она процедура будет сбор подписей будет в кратчайшие сроки, потому что он шел не мажоритарщиком, а он шел партийными списками, то есть мы можем собирать подписи как во Львове как в Ужгоре, так, так и в Харькове, Донецке. так и, и в говоря, нет, ну тогда он был уже оккупирован, и так Вот, то есть, и потом, да, процедура, конечно, сложная, я согласен, но ее надо пройти. но Ну, есть законом описана процедура отзыва. И вот мы пойдем, все, что касательно процедуры, я, извините, сейчас не готов вам провести правовый без этой процедуры. в берете... Верховную Раду и требуете, мотивируя тем, что 10 тысяч горожан подписались под эти ваши опросы. Не только граждан, граждан Украины. Да. Он депутат Верховной Рады. Вы просим отозвать. Ну, Прос... я Прос... еще раз вам говорю. Раз я сейчас по... не готов вам провести ликбез а кажется, по... вы сами не готовы к тому, чтобы Чем? изучить последствия ваших органалов. Хочу одно понять. Верховная Рада принимает Окончательное решение примет народ Украины и тот избирательный округ, который дал ему мандат народного депутата. Последствия мы понимаем прекрасно, что следующим за ним идет списочник, который шел и один одно место освободилось, зашел другой. Но по крайней мере, я вам перед этим говорил о том, что тут две задачи. Первая задача, если, допустим, ну, мы уже понимаете, как разговариваем, как будто мы его обвинили. И тут все, что вырешат присяжные. Если присяжные скажут, да, окей, отзываем, тогда мы должны пройти этот, этот механизм и найти как раз-таки вот эти подводные камни и сформировать законодательную народную инициативу законодателю, чтобы он убрал эти камни, чтобы процесс был э, более легким. Правда, понимаете? Да, потому дорожку, потому что Андрей, другого пути нет. Комплимент. Другой вопрос. Ни в коем случае не хочу поставить под сомнение вашу процедуру. Mm. Но революционный закон об очищении власти он применим к чиновникам, не избранным депутатам. Вот это как раз таки дырка а, но, огромная. Это с ними быть? я вам, ним, я вам, я образно вы. могу ответить. Скажите, вот если <связывающий> вор карманник ворует у кого-то кошелек из кармана. Наверняка есть те люди, которые ну, скажут, молодец, вот ты классно так сделал, что никто, никто даже не увидел. Те люди, которые поощряют его даже, не просто молча согласны. Но он нарушил закон, он украл то, извините, у вас есть поддержка, либо нет поддержки, закон должен применяться ко всем. Я вообще, честно говоря, противник недоторканности депутатов. Что это вообще за нонсенс такой? Недо, недоторканность по политическим моментам, это возможно одно, но по нарушению закона но это, но и уголовного кодекса. Давайте не забывать, что Михаил Маркович был несколько лет чиновником. И те деяния, какие были ним и при его участии, сделаны в городе Харькове и в области, они зафиксированы. зафиксированы в те годы каденции, когда был он при исполнении чиновнических обязанностей. Поэтому срока давности тут не будет. Самая главная наша задача – это активизировать гражданскую позицию граждан города Харькова и области, чтобы эта дорожка, которую мы торим сейчас, она была постоянной и контролировали люди, сами контролировали на местах те действия или недействия чиновников исполнительной власти. Вот наша задача ⁇ активизировать гражданскую позицию населения, чтобы люди, самоорганизовавшись, сами определяли, кого провести дальше на выборах, а кого, может быть, привлечь? Понимаете, тут, я сейчас маленькую врезочку, тут же вопрос, не, мы просто берем сейчас субъекта Михаила Марковича Добкина, рассматриваем, да, как депутата Верховной Рады, в частности, это, этот вопрос касался, но наверняка есть из демократической коалиции прогульщики. Конечно. наверняка есть Конечно. то есть вот, этот, вот, вот эту процедуру мы обязательно пройдем ее и м, тогда нам будет проще э, скажем так народу будет проще ориентироваться на на местности и скажем управлять депутатами да да Совершенно верно. Что касается отзыва да. да. ага. Это это ну мы сейчас берем народного депутата. Есть, допустим, ну, условно говоря, такая райдиржадминистрацию города одну из районов города Харькова Цибульник. Она не является депутатом. Но у нас масса на него на нее комплиментирующих материалов которыми, в принципе, должна заниматься сотрудники МВД, прокуратуры и так далее и тому подобное. То есть мы просто сейчас взяли сверху и идем вниз. Еще раз повторяю. Просто мы взяли большой ком, проблемный ком, многогранный ком, ну, и вот мы должны пройти. Если мы пройдем это, то все остальное. И опять же, вот тот механизм, который мы предлагаем, он не остаточен. Мы не можем... Конечно, он будет, почему я говорю, у нас процесс открытый, и можно дополнять, поправлять и так далее. Совместно мы что-то выработаем хорошее, идеальное, ценное. На предыдущей конференции я был свидетелем, когда были заданы вопросы о полномочии ДНД, то есть наружной дружи. Так вот, начиная сейчас эту процедуру, мы вовлекаем граждан в активную работу на местах. И они сами будут определять через собрания, через протоколы, какие дружины им нужны, как они должны следить за тем или иным чиновником, за его выполнением его программы предвыборной и так далее. То есть гражданское население должно активизировать свое внимание на социально-экономическую составляющую Андрей, наверное, к вам хочу уточнить, кого вы все-таки из чиновников планируете простреливать, а из первых? Ой, вы знаете, мы еще пока не определились, кого из первых не будем. Ну, конечно же, мы обязательно пройдемся по Харькову, в первую очередь, потому что тут чиновники все те же на манеже, директора департамента все те же сидят и так далее, которые ну, были замечены, допустим, вот по Дульфану. Мэрия, облгосадминистрация? Мэрия, обл. То есть, мы, понимаете, есть тут два момента. Если мы берем закон иллюстрации, то тут мы очищаем власть от чиновников периода с и по. Есть рамки временные, есть рамки, где он был, должен был быть, и так далее и тому подобное. Это закон иллюстрация. Но есть же чиновники, которые пришли на новой волне, и они, в принципе, ничем не отличаются от тех. То есть тут уже должны совместно мы выработать следующую схему, процедуру отзывов или давление на этих чиновников, или же очищение их. То есть люстрация – это как раз вот у меня с и по, и совместно мы вырабатываем, как мы дальше действуем по тем лицам, которые пришли на Новый волну. По большому счету это… Становление или создание новых правил, то есть системы координат, не той, которая была, по которой человек вошел туда нормальный, а там, извините, среди волков по волчьи воет. Вот. А система координат, в которой будет чиновник или депутат под контролем и он понимать будет, что его полномочия контролируются всяческие и нарушений просто не будет делать. Спасибо, Это... Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.